Меня зовут Никольская Елена Геннадьевна. Я детский невролог Центра ортопедии и неврологии Алан -клиник». Никольская Елена Геннадьевна. Детский невролог. Стаж более 25 лет. Специализируется на лечении детей с ДЦП, СДВГ, задержкой речевого развития. Большой опыт работы с патологиями первого года развития. Владеет уникальной методикой транскраниальная микрополяризация. Сегодня мы с вами научимся делать массаж, ребенка-хрудничка. Такой массаж по 15-20 минут нужно проводить ежедневно с месячного возраста. С полутора месячного возраста присоединяйте к массажу упражнения. Массаж будет проводить массажист Центра ортопедии и неврологии АУН Клиник. Камкова Ольга Николаевна. Массажист. Стаж 20 лет. Владеет методиками лечебного, сегментарно-рефлекторного, переостального, соединительно-тканного детского массажа. Во-первых, помещение должно быть хорошо проветрено, пусть в комнате будет 20-22 градуса. Летом лучше делать массаж при открытом окне. Во-вторых. Поверхность для массажа должна быть твердой и ровной. Мама или другой человек, который делает массаж малышу, обязательно моет руки, снимает все украшения. Ногти должны быть коротко острижены, руки разогреты. Можно использовать масло, только наносите его не на тело малыша, а на руки. Некоторым деткам комфортнее без масла. Делаем массаж за полчаса до кормления или через час после него. Обобщим правила проведения массажа. Первое. Помещение должно быть хорошо проветрено. Второе. Поверхность для массажа должна быть твердой и ровной. Массажист обязательно моет руки. Ногти коротко острижены, руки разогреты. Масло наносите не на тело малыша, а на руки. Некоторым деткам комфортнее без масла. Массаж делаем за полчаса до кормления или через час после него. Мы будем использовать два вида движения, это поглаживание и растирание. Начинаем с ручек. Все движения проводим от края к центру, вкладываем большой палец в ладошку малыша, массируем ее. Осторожно трем каждый пальчик от основания к кончику. Затем переходим к поглаживаниям от кисти к плечу до подмышек. Ладонью правой руки делаем скользящие движения. 8-10 поглаживаний вдоль внутренней поверхности предплечья и плеча. Над областью локтевого сустава слегка приподнимаем и расслабляем кисть. Доходим до плеча. Ладонь плавно огибает его снаружи и сверху. Затем выпрямляем кисть и заканчиваем движение на границе подмышечной впадины ребенка. Перекладываем ручку ребенка в другую свою руку и делаем поглаживание по наружной поверхности. То же самое с другой ручкой. Переворачиваем малыша на живот и поглаживающими движениями массируем каждую руку от плеча до кисти. Повторяем. Не смещаем кожу ребенка при поглаживании. Переходим к массажу ножек малыша. Берем ногу малыша за голеностопный сустав. Поглаживаем другой ладонью снаружи и сзади голени и бедра от ступни. Паховой области. Над коленным суставом приподнимаем ладонь или давим с наименьшей силой. Ножка малыша должна быть легко согнута в суставах, чтобы мышцы были расслаблены. После поглаживаний растирания указательным пальцем рисуем спираль по верхней части стопы, растираем сбоку стопу. Растирания делаются 4-6 раз. После растирания обязательно нужно сделать 3-4 поглаживающих движения. Стопы нужно массировать для укрепления нервной системы ребенка. Переходим к подошве, к пяточке. Слегка надавливаем. На стопе много нервных окончаний, которые отвечают за работу всего организма. Доходим до пальчиков. Массируем каждый пальчик, растираем, потом поглаживаем. Так с обеими ножками два 3 раза делаем рефлекторные упражнения. Указательным пальцем слегка надавим на подошву у основания первого-третьего пальцев стопы. Ребенок сгибает пальчик. Это нижний хватательный рефлекс. Проводим пальцем по средней линии стопы сверху вниз до середины пятки и нажимаем. Малыш разгибает пальцы. Затем от пятки к пальцам делаем раздражение подошвы по наружнему краю стопы. Видим рефлекс Бобинского. Тыльное разгибание большого пальчика, второй-пятый, расходятся веером. Происходит отведение стопы. Массаж животика улучшит пищеварение и настроение малыша. Массируем бока. Потом Поглаживаем животик по часовой стрелке. Сильно не нажимаем. Если пуповина еще не взросла, 5-6 раз проведите вокруг пупка согнутым указательным пальцем. Если у малыша колики, массируйте от ребер вниз. Руки чередуем. Одной держим ножки приподнятыми, другой массируем. Потом сгибаем его ножки и прижимаем к животу. Если ребенка беспокоят колики, 3-4 раза в день повторяйте такие движения. Согнутые ножки аккуратно разводим в стороны. Разведение – лучшая профилактика дисплазии. Если малышу 2,5 месяца, больше массируем спинку. Руки под грудью, голова слегка повернута на бок. Поглаживаем от надплечей вдоль и по обеим сторонам позвоночника. Огибаем внутренний и нижний край лопаток. Заканчиваем на границе подмышечной области. Потом от шеи к крестцу и обратно от крестца. Параллельно позвоночнику вверх и в сторону. Повторяем 4-6 раз. Таким образом мы формируем малышу правильную осанку. Рефлекторное упражнение делаем один раз. Проверяем рефлекс ползания. Приставляем свои ладони к пяткам малыша. Ребенок поднимает голову и отталкивается. Пытается ползти. Еще одно рефлекторное упражнение. Удерживаем ребенка двумя руками за грудную клетку вертикально. Опускаем стопы на стол. Малыш пытается оттолкнуться и переступать. Это рефлекс опоры и автоматической походки. Для грудничка 2-3 месяцев можно добавить к массажу физкультурные упражнения. Сгибаем и разгибаем ручки. Поднимаем и опускаем их. Если малышу уже есть 3 месяца, берем его за руки и аккуратно помогаем ему сесть. Удерживаем его в таком положении 10-15 секунд. Повторяем для начала не более трех раз. После окончания массажа ребенка заворачиваем в пеленку и полчаса даем малышу отдохнуть. Вы молодцы! Уважаемые родители, если вы заметили, что во время массажа на рефлексы ваш ребенок выполняет рефлекторно не все правильно, если у вашего ребенка мышечный гипертонус или гипотония, если у вашего ребенка часто и с регионе, вам необходимо обратиться к детскому неврологу. Любой странный признак – не старайтесь пережить дома. Обращайтесь за консультацией к хорошему неврологу. Не занимайтесь самолечением по интернету или по рекомендации знакомых. На первом году жизни сложно обнаружить нарушение работы в центральной нервной системы, Но именно ранняя диагностика и современное лечение – помогут избежать последствий перинатального поражения центральной нервной системы и головного мозга. Мозг интенсивно растет и разбивается в первые годы жизни, поэтому именно в раннем возрасте легко исправить большое количество проблем. Обращайтесь за консультацией к хорошему неврологу и получайте качественное лечение.